дела хм, да отлично пока все Ха. нет майк ваше перемирие долго не продержится в кои-то веки я согласен с Шиза. эти упокоители уже не люди Знать бы, как там Бухарь, надо бы проведать его, надеюсь, он не спит. Лады. Если что нужно, скажи. Сигаретки не найдётся. Как дела, брат? Дик. Вот это ты, наконец. Без тебя, как без рок. Ну-ка, ложись давай. Да, мэн. Его навещать пока нельзя, а мне лишние руки нужны. Ладно, увидимся. Буду ждать. Эй, док, док, скажите, как вы думаете, я смогу играть на пианино? Очень смешно, Уильям. Ложись. Ладно. Могу и третьей рукой? Не правда, возьму и подыграю. Ну, сам видишь, он поправляется. Лихорадка прошла. Хорошо, рад слышать. Ну ладно, я пойду. Дикон. Я уже говорила, Уильям обязан тебе жизнью. Бухарь ничем мне не должен, наоборот. Эй, и еще двое. Эдди и Мия бы умерли без антибиотиков. Это я так, к слову. ему стало лучше привет как дела здорово как дела? О, хороший выбор. пару недель назад мы с парнями сожгли гнездо ну гнездо фриков или как это? оттуда вышли баб как, вот как считаешь тут хватит пока что все Надеюсь, что ты купишь. Это Дикон. Я слышал, ты привел Шейна Райли, но когда я хотел его допросить, никого не нашел. Ага, тут такое дело, Майк. Я пытался его привести, да, но он адски сопротивлялся. Он не оставил мне выбора, Майк, вообще не оставил. Ну-ну, ты же помнишь, что я говорил о том, как мы ведем дела? Да, да, Майк, я помню. Конец связи. Спасибо, Риген. Что не так, парень? Обрайен, я возле маяка, у того, что рядом с Кэмпроук. Намат, а, то есть Сэнд понял? Зачем я здесь? Сейчас туда прибудет вертолет. Будь готов. Отбой. А... Ну, ладно, жду. Сэн Джон, они должны быть на месте. Ты их видишь? Да, их трудно не заметить. Что от меня требуется? Подберись к специалисту. Тебе нужно держаться рядом, иначе я не смогу перехватить данные. Ладно, я понял. Этот И на этот раз надо будет установить маячок на вертолёт. Я знаю, что такое вертушка. Надеюсь, у тебя есть сведения для меня? Этим занимается надежный человек, так что скоро будут. Хорошо, мы скачаем данные, как только ты подойдешь поближе. Отбой. И ну, что того. же вы, ребята, здесь забыли? Тут Решили все спокойно. Решили сделать остановку все да, чисто. подзаправиться все на эти случаи. Там же написано, порядок. бензин. Так, надо прикрепить к вертолету маячок. Давайте. Валите отсюда, не попадаться там на глаза. Черт, дождь. Вот, время льёт, как из хм. вот так. У Брайана я поставил маячок. Проверь там у себя. А вот и он. Они смотрят на двадцати четырех гнездовий, в том числе в Мариан Форкс, на кладбище Пайонир, на лесозаготовительной базе у шоссе Каскейд, на стоянке грузовиков на Олдбэлл Напрот, как она называлась? Крейзи uh, Уиллис. Ну да, там типа заманиловка была для туристов, показуха картонная. В общем, Крейзи Уиллис. к югу от Белл Напрот. У меня вопрос, док. Да, задавай, я же ничем не занята. Гнезда. Зачем они их строят? Мы не знаем. Почему они строят их именно в зданиях, постройках, хижинах и всем таком? У нас есть теория, что... Мы никогда не находим их там, где бы их построили дикие звери. На деревьях или в лесу. Только в домах. Ты закончил? Извините. У ребят из лаборатории есть теория. И когда они будут готовы ее обсудить, они сразу прибегут к тебе в казарму. Да я просто спросил. Я тоже всякое подмечаю. Я вообще-то не всю жизнь был солдатом. Я могу продолжить? Там. К югу от Белнап Крейдер. Некоторые области Белнапа не были исследованы, вследствие того, что рядом с гнездами были людские поселения. В частности, большой лагерь на... А... На курорте Соломея. А, а да. Соломея. На празднование же дня рождения Ирода она плясала перед собранием. И он, взглядывая, обещал дать ей, чего она не попросит. Она сказала, дай мне голову Иона Крестителя. И опечалился царю. Ну и название выбрали. Да уж. Опять же, по некоторым вещам из прежнего мира я не скучаю. Все скачалось. Да. А Библия? Они теперь что, цитируют Библию? Хорошо, наверное. Летаешь себе спокойно. Еще есть время почитать. Господи, Брайан. Есть. Так, теперь надо отсюда убраться, пока меня не засекли. Да, что вообще мы тут делаем? Что прикажут? Не нуди. Там точно кто-то ходит. Там точно что-то. О, Брайан, ты меня слышишь? Я сейчас не могу говорить. Буду на этом канале позже. Конец связи. О, Брайан! Ты сволочь! Мне надоело быть у тебя на побегушках. Что не так? Парень, которого мы искали, Эрик Линч. Тот, кто убил Кэмпбелла и Рида на ферме. Линч, моя моя. Вот, сука. Ты знаешь, где он? Да, он на северном побережье, на старом причале. Шиза хотел им заняться, но Майк велел позвать тебя. Я найду его. Да, спасибо, Дик. фантомные боли. Опять есть работа? Да, ладно, конец связи. Дик, он нам нужен живым. Живым? Да ну, это еще зачем? Он сбежал с двумя мешками семян, Дик. Нам нужны эти семена. А, черт! Надо узнать, продал он добычу или припрятал. Да уж, подкинула ты мне работенку. Ладно, я его найду, конец связи. Okay. Можно что-нибудь смастерить. Бензин. То, что надо. А черт, вот он. Ну все, линч, хватит уже! Нет, нет, нет от меня не уйдешь. Иди к черту, сержант! Давай! Водик! Как же так, Линчман? Тебя что, плохо кормили в лагере? Пошел ты! Думал, просто убьешь пару человек и смоешься с нашим добром? Плевать, что куча людей умрет с голоду. Ты свое взял и ладно? Отвали от меня, мразь! Эй, послушай меня! Рики пошлет за тобой людей. Ты расскажешь им, где спрятал зерно, и, может, они тебя просто пристрелят, а не повесят, к примеру. Как тебе такой расклад? Я вообще без понятия, о чем Ну ладно, дело твое. Рики, о, я здесь. его поймал. Отправлю координаты. Пришли кого-нибудь, пусть заберут. Семена у него с собой? Нет, нет, я их Пожалуйста, не вижу. Пожалуйста, не бросай меня здесь! Ладно, мы им займемся. Конец связи. А, и меня сожрут фрики! Пока, Стой! Линчмен. Ну, давай посмотрим. Продержится. Надо заправиться. Идет. Это намат, спусти его! Эй, у меня для тебя дело. У тебя дело для меня? Да. К западу от моста, у берега, лежат дохлые фриканы. Так вот, их надо оттуда выудить и оттащить к кострам. Ясно? Дохлые фриканы? Да. Не, ты извини, я занят. Эй, я поручил тебе дело. Не знаю, что там Майк тебе наговорил, но у нас тут принято работать. эй эй эй Шиза, работа он уже получил. Так, ты тут вообще ни при чем. Так решил железный Майк. Я еду в водище, и Дик едет со мной. Ясно? Но я ж говорил, я занят. Возвращайся, я буду ждать. Поехали? Куда? Тебе не пофиг. Куда ты меня ведешь? На север. Рики, у меня реально нет времени ни на Шиза, ни на тебя. Я тебе все покажу. Майк рассказал про твой план. Какой нахрен план? Ты хочешь замуровать входы в пещеры, чтобы остановить орды. Не факт, что их это остановит. Может, замедлит. Слушай, ты к чему ведешь то Да так. Я просто подумала, может, ты решил остаться. Я имею в виду не из-за бухаря, а потому что хочешь помочь. Ты так подумала? Эй, и я в свое время за припасами гонял. Да, но этим все и ограничивалось. Даже не спорь. А теперь ты помогаешь Майку замуровать пещеры? Как мне на это реагировать? У нас погиб человек, когда этот генератор отрубился. А с ним и аппарат искусственного дыхания. Искусственного дыхания? Охренеть. Народ, помните, Кто не в состоянии сам дышать, тот уже сдох. А был бы это бухарь. Ну да, я так и думала. Короче так, электричества у нас нет почти два года, но... Трансформаторы целые и линии тоже. По крайней мере здесь. Я хочу поехать на север к электростанции, mm. ну просто посмотреть, в чем там вот проблема. Так иди к шиза и попроси себе охранника. Да не нужен мне охранник. Ты жил в тех местах, хорошо там ориентируешься. Ты ведь просил меня помочь, так? Теперь помоги мне. Это хорошо. Пойду возьму еще парней в помощи. Без парней. Мы действуем тихо. Нарвемся на людей Коупленда, я договорюсь. Но в тех краях полным-полно упокоителей, ну и прочей всякой шуши Большой отряд привлечет ненужное внимание. А, Нет, но... тихо. Руководить здесь буду я. Черт. Ладно, поехали. А, слушай, а, хочу тебя спросить: той ночи в Лазарете. Прострелила бы я тебе башку, нет. Правда? Судя по твоему взгляду, ты вывела бы наружу, а там бы уже стреляла. А, то есть ты просто не хотела бы забрызгать там все кровью? Ага, именно. Начнем пораньше, успеем вернуться за светло. Если только ничего не случится. Что может случиться? Ну, веди. Следуй по маршруту, который я отметил на карте. Там будут лагеря мародеров, их лучше объехать. Ага, поняла. А как ты здесь очутилась? Я никогда не спрашивал. Так же, как и все. Когда пошел замес, я была в сотни миль от дома. Когда я вернулась, там уже никого не было. Откуда ты родом? Я выросла недалеко от Портленда. Работала в городе, ночевала у друзей, на выходные домой. Жизнь в мегаполисе. Ну, таком, по меркам Орегона. И как там все было? В смысле, как ты оттуда выбралась? Не знаю, повезло, наверное. Все дороги на побережье были забиты, одна большая парковка. В Виламе была, была бойня. Все случилось так быстро, я, я, я сказала друзьям, надо уходить. Но они вряд ли послушали. Туда вроде сбросили атомную бомбу. На Бортленд? Ну, я тоже слышала. Сомневаюсь, что это правда. Мы бы заметили последствия. Да. Так вы с Эдди... А ты против? Я? Да нет, я просто не знал. Мы ведь сколько уже знакомы. Видимо, просто не заходил разговор на эту тему. Я была как ты. Мне казалось, не знаю, что лучше держать дистанцию. Так проще выживать. Слушай, я вообще зря спросил. Это не мое дело. Поэтому ей подалась в лагерь. Это шанс снова пожить нормальной жизнью. Ну, желаю удачи. У нас, Эди ничего серьезного. А так и не скажешь. Ну, теперь жизнь движется быстро. Понимаешь, о чем я? Мне все равно. Хотел сказать кое-что. Валяй. Я признателен тебе за то, что ты за нас поручилась. Ну, с Бухарем. В смысле, перед Майком. Ого! Что-то ты размяк. Иди ты. Спасибо, я тебя еще не слышала. Ну, может, раньше и не было повода. Ну-ну. Слушай, а куда вы с Майком ездили? А он что, разве тебе и не рассказал? Без него слова не вытянешь. Я Майка давно знаю и никогда не видела его таким, как сказать, подавленным. Так куда вы ездили? А в Кэмп Шерман. Там же теперь трик-шоу. Да, но у нас не было выбора. Я предложил ему замуровать входы в пещеры, чтобы орды не могли пройти. Он знал, где горноотводная контора. Мы взяли там карты. Он выяснит, где хранится взрывчатка. У тебя рация, Сбайт. Мне послышалось, что ты вызвался помочь. Ну, я же поехал с тобой. О, Господи. Ты просто не хотел идти на болото. Ладно, раскусила. Так что случилось? Было ведь что-то. Ничего, ничего не случилось. Он ничего не сказал? Короче, ничего не случилось, и Майк ничего не сказал. Сама говорила, из него лишний раз слова не вытянешь. Мы подъезжаем. У ворот сбавь скорость. Мы не знаем, кто там живет или что. Ага. чисто а ты ожидал проблем я их всегда ожидаю если они будут нам крышка ладно идем хочу проверить выходной поток куда ты идешь сюда О нет нет нет так не должно быть воды должно вытекать больше отсюда да да, а, а еще слышишь? Что? Что? Вот именно. Если бы турбины работали, даже отсюда было бы слышно гудение. Что произошло? А. Что? Да тоже, что со всеми мостами. Умные люди в военной форме решили, что если взорвать их, орды не смогут пройти. А, орды беженцев или орды фриков? Ну, для таких, как Коупленд. Что те, что другие. Ладно, пойдем, надо кое-что глянуть. Иди, потрогай. Иди. Чего? Хм. Ну, что чувствуешь? Ничего. Именно. Если бы вода текла, турбины бы вибрировали. Идем. Нам сюда. Надо подняться на самый верх. Ну, иди. Видишь трубы? Это напорный водовод. Вода из хранилища под напором стекает вниз по этим трубам. А дальше вся мощь потока поступает непосредственно на лопасти трубы. Откуда ты все это знаешь? У меня два старших брата все время возились с машинами вместе с папой. Он устроил меня в Боинг, когда мне было 17. Я училась на заочном, хотела стать инженером-механиком, а потом началось это. Ты их больше не видела? Отца, братьев? Нет. Давай, пошли. Так, сейчас разберемся. Ну, будет весело. И что теперь? Так, погоди, а что ты делаешь? Мы не так давно общаемся, но за все это время ты ни разу не вызвался что-то сделать. А кто-то должен прочистить отверстие. И это я а ты можешь постоять и посмотреть Ну ладно короче погнали Да тут все загажено но я наверное смогу очистить. Ты избегай вниз к турбине. Посмотри, она хоть вибрирует. Ты чуешь вибрацию? Да, но электричества все равно нет. Что? Ну вот, а я хотела легко отделаться. Ладно, проверим трансформаторы. А твой отец и братья, что с ними стало? Не знаю. Когда я ехала домой, я много раз им набирала. Все время было занято. Когда я добралась до дома, никого не было. Как и во всем квартале. Везде были листовки, приказ об эвакуации. Я поехала в ближайший лагерь беженцев, но его разгромили. Все погибли. Там повсюду были фрики. Рики, я… я сочувствую. Ну, это было давно. Вот эти подают ток на линии, идущие на юг. Есть идея, в чем проблема? не -а, без понятия. Ладно. Ну, может, в распределительных щитках что-то коротнуло. Пошли посмотрим. Ага. Ладно. А чем тебя Допекшиза? Шиза? Ему прям будто в глотку готова вцепиться. Мы тут как-то с Эдди застукали его за окном хижины, когда мы мылись. Что? Он подглядывает? Сказала, еще раз поймаю, я ему докажу, что у меня ствол больше. Господи. Знаешь, раз там была Эдди, он, скорее всего, пялился не на тебя. Еле удержала. Она хотела его кастрировать. У. Не зли женщину, у которой всегда под рукой скальпель. Эй, подсади меня. Ладно? Давай. Эй. Вот. Я открыла ворота. Пойдем. Щиток должен быть здесь, рядом. О, Господи, что это за ворота? Звезда фриков. Судя по запаху, их тут много. Держись рядом. Сколько у тебя молотовых? Достаточно. Так, помнишь, как делаем? Ты поджигаешь, я их выношу. Давно это было, но я помню. Сейчас зажжем. Ты готова. О, а, да. Угомонись! Этот. Зажигай. Ты готова? О, а, да. гостей. Их можно понять. Ну, пусть привыкают. С сегодняшнего дня это собственность лагеря Лослой. Власть народа. Ага. Проверим распределительные щиты и валим. Ну, все, ты готов? Ага. Ладно. Есть! Хьюстон, у нас есть ток. Неплохо. Все благодаря тебе. Так, теперь надо чем-то подпереть дверь. Не очень-то мне хотелось бы таскаться сюда каждый месяц. Через месяц ты еще не свалишь? Что? Нет, не знаю. Что, что за человек? Да я просто прикалываюсь. Почему ты спросил про моего отца и братьев? Не знаю, ты просто никогда раньше о них не говорила, и я. Слушай, извини, если я тебя. Если ты не хотела затрагивать эту тему. Да ладно. Кстати, знаешь, я тоже хотела тебя спросить. Еще тогда, водище. А, Рики, Рики, не сейчас. Спросишь потом. Что? Эй, hey, почему это? Давай не будем время терять. Я почему я свалил от вас с Бухарем. А что, должен был? Я так и знал, Майк мозги запудрил. О, Рики, вот это надо делать сейчас? Мы держались вместе сколько? Пару месяцев? Ну, ты? Ладно. Короче. Однажды ночью, я хорошо это помню, шел снег и, в общем, Бухарь храпел, ну ты знаешь, а... как он храпит. Я боялся, он приманит к нам. Ну да, храпит он знатно. В общем, ты думал, что все спят, и, как всегда, сидел снаружи в одиночестве. И на что-то смотрел. Ты всю ночь не спал. Покажи мне фотку. Пожалуйста. Тогда я поняла. И что ты поняла? Что я не хочу вот так, как многие из нас, не хочу жить прошлым или бежать от него. Я, лично я хочу смотреть вперед, вперед, а не назад. Ни хрена ты не поняла, ясно? Точно они. У него знак на спине. Мы из лагеря лос Лейк. Это? У нас перемирие. Это было гениально. Можно повторить просто. Иди тут. Не высорывайся. Эй, я тут разумею. умею. Да? Как остальные лагерные? А Что-то вы далековато от дома собрались. Вообще-то вы делаете! Нет-нет-нет! Проваливайте обратно в Вайрон, Слава. бьют, уроды! Кто народ, откуда вы ползли? Войны, сварьи, Слушайте, мы из лагеря Лос-Лейк! Между нами мир! Что вы забыли на севере? Вам же нельзя далеко отходить от вашего Карлоса! Давайте мы пустим вам кровь и бросим подыхать. Тогда все фрики обрадуются. Вы же этого хотите? Катитесь вы всех к черту! Ну что, покорились? Довольны, а? Да это последний. Не знаю. Я раньше видал торчков, которые так себя вели. По-моему, они были под фенциклидином, или как там оно еще называется. А, точно. Соли, перед эпидемией как раз пошла мода на эту хренату. А, ну да. Пойдем глянем, что там с нашими байками. Ты че реально думаешь, что эти ублюдки будут соблюдать договор? Я не знаю. Слушай, да после того, что они сделали с Бухарем и Слизой, которые... которая… Дик! Что?! Один из них сжимал это в руке. В чем дело? Вы что, с ними как-то столкнулись? Вы с Бухарем, до того, как ты украл антибиотики? Ну, я… Я не знаю, но чем бы я ни обидел Карлоса, если он мне теперь попадется, я точно сделаю что-нибудь похуже. Ладно. Поехали. Так, поедем вдоль проводов на юг. К трансформаторам. Надо их осмотреть. Ладно, показывай дорогу. Не надо. Как ты попал в долго рассказывать. Так нам и ехать долго. Я служил в 10 горном полку. В передовом соединении. Работали с Северным Альянсом. Я не знала, что ты был в армии. Как тебя? Ты будешь слушать или нет? Извини. Ну, короче, мы наступали на Мазари-Шариф. Нарвались на засаду. Нас встретили отряды Талибана. Которые двигались в другую сторону. Они были на грузовиках, на которых стояли модифицированные зенитки ЗУ-23. Крупный калибр! Да, очень крупный! Наш джип взорвался, упал с обрыва прямо в реку Хари. Ты представляешь, как трудно утонуть в Афганистане? Очень трудно! Это, считай, одна, сплошная пустыня! Меня выбросило из машины! Когда пришел в себя, джип лежал на дне вверх колесами! Я поплыл к нему искать уцелевших. Вытащил на берег тело. И потом еще семь тел. К тому времени, когда я вытащил Тенера, моего сержанта, меня уже накрыло. И когда я вернулся домой, не знаю, купил байк, провел пару лет в разъездах. Просто перебирался с места на место. Фервал, ты же в этих проектах вырос, да? Да, да. Короче... Когда я решил здесь осесть, я устроился на работу в мастерскую, которой заправлял один старикан, Джек. У него был свой мотоклуб. И, в общем, президент, так мы его звали, лично вручил мне нашивки. Подожди, бухарь про него рассказывает. Его, кажется, потом посадили. Случилась одна неприятная хрень, и он взял вину на себя. Как я понимаю, вы тесно дружили. утром. Ты прихватишь с собой инструменты и закончим с этим делом. Днем будет меньше фриков. Без горячего душа? Ладно, хочу тебе кое-что показать. Рики, давай не сегодня, а? Но Ну ты же у нас эксперт по фрикам, а я покажу тебе то, чего ты не знаешь. Все равно мы уже сюда приехали. Ладно. Вперед. Можно тебя спросить? Господи, ну вот опять. Может не надо? Ради чего вы продолжаете? продолжаем. Почему вы до сих пор носите цвета? и буха Вы же не пытаетесь никого завербовать и не отстаиваете территорию? Нет. Пара ребят, с которыми я работала на заводе, носили цвета по выходным. Я как-то спросила их об этом, и они сказали, что это типа как посыл нахер Полиции, правительству и вообще всем властям. А против чего пунтуешь ты? Против того, что осталось. Мы носим их просто потому, что носим. Чего ты хочешь? Не знаю, как бухари, а я не пытаюсь никому ничего доказать. Просто цвета, часть меня. Я много дурацких поступков совершил, но мотоклуб, скажем так, это один из немногих эпизодов, о которых я не жалею. Рики, что мы здесь делаем? Я видел поезда смерти Неро и орды тоже. Я знаю. Это другое. Ч ⁇ за хитря? Смотри. Я сюда несколько раз приходила. Днем они сидят в тех старых ангарах, а ночью выползает вот так дружно, как по звонку. А утром уходят назад и что? Засыпают? И ты не заглянула проверить? Ага. Нет. Как-то сунулась ближе, чем стоило, так за мной погнался целый десяток. Это же как осиное гнездо. Ладно, пошли отсюда, уже темнеет. <музыка> Ладно. Короче, на днях я кое-что видел, и ты ни за что не поверишь мне рассказать, Ну, я слушаю. Погоди, дай угадаю. Ты не видел вертолет Нера. Так, а. <сёк> а ты откуда знаешь? Их уже много раз тут видели. По всей округе. Черт! На тебе какое дело? Они не будут нам помогать. Говорят, они стреляют без предупреждения. Мне дела нет. Ну, походу какое-то есть. Где тебя носило весь день? И тебе тоже привет. Шиза сказал, что вы с Диконом куда-то уехали. Я волновалась. Эдди, я устала, ясно? Зашибись. Слушай, Дик, спасибо. Ну, когда соберешься чинить трансформатор, дай знать. Я тут рядом. Ага. Ну, знаешь. Что на тебя нашло? Нет, нет, это на тебя что нашло. Да говорю же, устала я. И все. Ладно, извини. Я весь день волновалась. Ты никогда не уезжаешь ничего не сказав. Ну да. И это все? Как думаешь, Фрики что-нибудь помнят? О себе? О прошлой жизни?